Работа с особенными детьми требует не только специальной подготовки, но и внимания к разработке коррекционных образовательных программ. Ряд ведомств Татарстана намерены объединить усилия, чтобы в 2022 году улучшить позиции республики в решении этого вопроса. Первое совещание показало, что мы в принципе, ряд, ряд министерств, ведомств, ряд структур, ряд вузов, все этим вопросом занимаемся, но друг о друге совсем мало знаем. В сентябре 2021 года по инициативе Ильшата Гафурова при Казанском федеральном университете был открыт детский сад ⁇ Мы вместе ⁇ для детей с расстройством аутистического спектра. В работе сада задействованы две научно-исследовательские лаборатории университета и Open Lab генные и клеточные технологии, а над разработкой экспериментальных образовательных программ трудятся специалисты из разных структур КФУ. Директор Института психологии и образования рассказал о первых результатах и перспективах учреждения. В настоящее время в детском саде мы вместе обучаются 50 детей. Они разбиты по различным группам развития. И кроме того, 70 семей включены в систему сопровождения. Под вот каждую группу формируется траектория обучения ребенка. И под каждым этапом кроется большая работа, связанная с диагностикой. Большая ответственность в работе с особенными детьми лежит на педагогах. На семинаре была отмечена важность подготовки кадров и их трудоустройства. В Казани 8 институтов занимаются курсами учителей. В лабораторных институтах практически в каждой программе есть дисциплины, есть курсы, которые связаны с адаптированием для То есть вопросы, связанные с одной дисциплиной, вопросы, связанные с адаптацией образовательного контента, образовательностью технологий, тема темам образовательности на работе истории. Обсуждение темы образовательных и медицинских технологий для обучения детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра продолжится на форуме ИВТ, который пройдет с 25 по 27 мая. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.